Еще одного автора хотелось бы вспомнить, это Юлий чесанович Ким. Да. Существует легенда о Юлии Чесаныч, что он ни одно свое решение в своей жизни важное не принимает, не посоветовавшись с каким-то мифическим Федей. Вот Но ну, ехать фей. ему на концерты или не ехать. Да, или выпить ему, скажем, после концерта, или почитать детективы. Он очень детективы любит, это точно. Да. Но ну, вот прошло большое количество времени, и буквально недавно выяснилось, что Федя – это не брат, не сват, не отец, а самое дорогое, что есть у Юлия Чесановича Кима. Это его свой собственный организм. И вот доподлинно известно, что любимым местом отдыха Феди и Юлия Черсановича было и остается побережье Черного моря. Чудное море, Черное море. Блеск близкой волны Мы окунулись раз в Черное море а -а -а. И оказались Точно негры черны О это счастье Разнузданной лени Возьмите все все, все, все у меня, только оставьте мне капельку тени mm -hmm. холодного пива и горячего дня. О, это пиво, о, эти вина, о, это чай. Ча-ча-ча, шум в голове Мы их не выпили И половину Значит, остаток натянем в Москве О, это море О, эти пляжи О, этот море Даже не вернуться сюда.